Супругу вашу теперь послушаем минутку, чтобы она хотела сказать свое оправдание. Зачем вам слушать эту проститутку? Она с соседом в кухне чпокалась. Возникло недопонимание. Хоть гориллы и агрессивные верзилы, их конфликты очень редко завершаются боями. Для демонстрации превосходства и силы самцы горил чаще всего меряются. Ролями. Я играю в сериалах и рекламе, а еще снимаю авторское кино. Да, я смотрел ваш последний фильм. И как он вам? Говно. Нападающий не согласен с судебным решением и доказывает свою правоту. Несогласие демонстрирует своим поведением. И судью посылает в... Звезду Хуанита! Я с неба достану ее для тебя! О, Хорхе Мария Родригес Досинова! -да а как же твоя любовница и вторая жена? Я брошу их сегодня же, Хуанита! Брошу ради тебя! Я бросила учёбу ещё в девятом классе. Кому вообще нужно образование? Два года я работала путаной, мне очень нравится мужское внимание. Теперь я инстаграм-модель Меры для предотвращения эпидемии удвоены уже несколько недель. Правительства всех стран в происходящем крайне обеспокоены. Атипичная вирусная пневмония. Официальное название 2019 НЦОВ. Неужели это пандемия? Вирус распространился уже практически везде. Коронавирус получил свое название от шиповидных отростков и необычного строения, которое придает ему коронаобразное очертание. Ученые до сих пор спорят о его происхождении. Опасен вирус тем, что носитель может не знать, что уже заражен. Уважаемые телезрители, от этой болезни не защищен. Слабости затруднения дыхания! Бланкировок дыхательных путей. Кашель на фоне общего недомогания, как у пневмонии, было много раз мощнее. Если у вас появились симптомы, не поддавайтесь панике. Не ждите проявления болезни в полном объеме, звоните скорее на горячую линию. Да ну нахер, и тут пойду лучше Балтику возьму. Вот лучшие комменты из прошлого мульта. Спасибо всем за отзывы, я их читаю, да. Пять лучших комментариев я в новый мульт включу. Надеюсь, побыстрее его я замучу. Значок подписки нажимаем. Комментарий оставляем. Если нравится, то лайк. Не понравилось, дизлайк. Оцените по достоинству мои старания. А я пока рисую дальше. Спасибо за внимание.